Что мы рыцари ошиблись? Что-то обстановка накаляется. На мне между тем все равно. Да имя у в общем-то безразлично. Ведь я поклялся верности одной чудесной госпоже. Полностью согласен.